хотелось и с кем-то поговорить, что как бы вот мне интернет улучшить надо мне. Номер договора, номер лицевого счета называйте. А, понимаете, я просто корпоративный клиент, вот получается. Номер договора, номер лицевого счета. В смысле? Называйте номер договора или номер лицевого счета, без смысла. Вам номер паспорта назвать? Зачем мне номер паспорта? Мне нужен номер договора или номер лицевого счета? А лицевой счет это что? Лицевой счет РВС организации. Я иду как физическое лицо, понимаете? Но вы только что сказали, что вы корпоративный клиент Вы, во-первых, сами себе противоречите Девушка, а вы первый оператор вы Который у меня просит лицевой счет Че за бред? Вы меня на 600 во рублей Во-первых, не материтесь, выражаете. умейте разговаривать Вежливо, Я вам сегодня первый раз звоню, вчера семь раз звонил Вы вчера меня на 100 рублей нагрели И сегодня на 500 рублей Я вас ни на что конкретно, как вы выразились, не нагревала Я не сказал, вы что, что ты меня нагрела Я дел... сказал, что вы меня нагрели Компания Мегафон Разговаривайте, пожалуйста, и вежливо, не надо тупить, а то я всех поувольняй оттуда блядь. Набрали малолеток. Так, поскольку вы нецензурно выражаетесь, я вынужден прекратить разговор. Вам Со не разговаривайте, а соединяйтесь с другим оператором. Охуели, блядь. Добро пожаловать в контактный центр «Мегафон» сибирского филиала. Uh -huh. Как стать клиентом «Мегафон»? Узнать адреса салонов связи? Нажмите «1». Блокировка и замена сим-карты. Нажмите «2». Узнать о тарифах компании «Мегафон». Нажмите «3». Узнать настройки для интернета? Нажмите «4». Для перевода в контактный центр другого филиала? Нажмите «5». Если вам нужна помощь специалиста контактного центра, нажмите ноль. Вот и перевела. Какие туполые. После завершения разговора со специалистом, пожалуйста, оставайтесь на линии и оцените качество обслуживания. Для нас очень важно ваше мнение. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, чем я могу вам помочь? Здравствуйте, девушка. Я попал в компанию Мегафон. Да. Вы оператор сейчас я вам скажу вот смотрите девушка как вы думаете вообще зачем я вам позвонил вчера за вчерашний день я звонил ровно семь раз сейчас посмотрите пожалуйста информацию по моей сим-карте и подумайте зачем я мог вам позвонить и зачем я вам так часто звоню А номер будет этот или другой вот именно вот этот вот номер посмотрите пожалуйста 8сим- карта не, не активируется ну как не активируется? Вы не видите информацию? Ну, потому что ваш... Нет, я вашу информацию по номеру не вижу. Клиент не найден, с которого номер Как я не найден? Давно покупали сим-карту? Да у меня вот эта сим-карта уже три года. Угу. Так, ну нет, этот абонент не найден. Я корпоративный клиент. Вы корпоративный оператор? Корпоративный? Нет, я вас сейчас переведу на корпоративное обслуживание. Ну а Пожалуйста, вот перед была, но лопухами сейчас поращел, да. меня не перевела. Что за бред вообще? Я у сейчас переведу минуты, пожалуйста, ожидайте трубку не Я кладите. Минут ожидаю. Уважаемый клиент, специалист сможет ответить на ваш вопрос менее чем через две минуты. Вот смотрите, я вот попал в компанию Мегафон, два оператора, правильно? Да, все верно. Вы сейчас информацию по вот этой сим-карте моей можете глянуть. Номер телефона продиктуйте, пожалуйста. 8 441 48 91. И еще подождите. Сейчас вот вы посмотрите... Подожди. я да. не могу одновременно несколько номеров проверять. 923 441 48 91. Вот именно вот этот вот номер, с которого я вам звоню. Угу. Так, по этому номеру мне, к сожалению, информацию не проверить. Номер сибирского филиала, вы сейчас позвонили в северо-западный. Девушка, пожалуйста, вот на толку, -то сейчас вы и... уже третий оператор, которого я прошу перевести меня на сибирский филиал корпоративного оператора. Вот что у вас там заработает? Оставайтесь на линии, я вас соединяю. Да вообще, mm -hmm. со специалистом, оставайтесь на линии. наконец нормально. А с меня 544 рубля. <музык> За хуй собачьи вообще. <музык> На 90 рублей меня объебали. В минус. <музык> На минус одну копейку. С оператором Здравствуйте, меня Максим. Чем могу помочь? Здравствуйте. Я надеюсь, это сибирский филиал? Да. Это хорошо. Меня уже три раза на него переправляли, и постоянно то в Москву попаду, то на Урал, то еще куда-нибудь. Короче, вот вы сейчас посмотрите по моему номеру информацию, сможете же? Да, конечно. Вы оператор компании Мегафон, правильно? Да, верно, верно. Ни, никакого там Газпромбанка, не хоум-кредит, правильно? Нет. Ну, это Нет. хорошо. Вот смотрите, сейчас вы посмотрите информацию по моей сим-карте, и сами догадаетесь, зачем я вам позвонил. Вчера, я скажу вам, я звонил семь раз ровно. Вчера у меня возникало несколько проблем, а именно четыре. Их исправили. А сегодня какая могла проблема у меня вылезти? С безлимитным интернетом в 30 гигов. Ну, может быть, мне номер назовете. 8-923-441-48-91. Везде, как дома, подключено. Интернет безлимитный. Сейчас информация загружается... Угу. Ну а что у вас здесь не работает? А что у меня там плохого на моей сим карте? Насыйте ну, мне, фамилия имеет и серия номера и теперь паспорта. Теперь типа Александрович. Серия номера паспорта пятьдесят два, одиннадцать, ноль пять, тридцать шесть, восемь. Вот здесь минус на номере. А почему минус-то? Вот как? Я не, я не понял. У меня вчера два раза минус становился. Сначала минус 1 копейка, потом минус 3 копейки, потом Херакс минус 16 рублей, а теперь вообще минус 544 рубля. Вообще, что за проблема, я не понял. Сейчас Вы... скажи, почему у вас минус. У вас оппонентская плата начислилась. За что? По вашей услуге. По вашей услуге интернета. Как она может начислиться, если у меня вчера было ровно 580 рублей, примерно часов, наверное, в 12 по Москве, у меня списали эти денежные средства примерно сейчас, я скажу, знаете во сколько? Ой, не соврать вам, где-то примерно, может быть, в 13, может быть, в 14 часов по Москве 30 гигов мне дали, абонентская плата никаким способом не могла списаться, потому что мне переподключали этот интернет. Mm -hmm. Ага. Сейчас информация загружается. Минут на линии оставайтесь, хорошо? Хорошо. А, доказывал да, заявка это заявка вы мне при причину скажите вообще списание моих денежных средств но вас я вижу списывались по мегабайт интрофикация была ну а что за бред вы видите что у меня функция вчера была подключена несколько раз везде как дома но я и говорю что сейчас минут на линии оставайтесь вы понимаете Хорошо. что это не мой косяк а компании мегафон правильно но этот вопрос решится только через заявку, я вам сразу говорю. Ну вы видите, у меня на данный момент подключена услуга везде как дома. Да, подключена. Ну вот видите. А сейчас у меня возли... возникли трудности. Я вот на работу не поехал из-за того, что у меня трафика нет, из-за того, что я такси не смог вызвать, у меня сим-карта в минусе. И я сейчас на работу опаздываю. И как мне быть? И мне сейчас целую неделю ждать, пока вы мне деньги эти последние мои, 500 рублей, закинете на, на сим-карту. Ну, я еще раз говорю, я только... Только сейчас заявку могу составить. Я понимаю. Ничего сделать нельзя будет. Я знаю, что Если можно Если вы какую-то компенсацию, вы можете собрать все документы и перечень идти. Какая вот мне компенсация, компенсация мне нахрен не нужна. Мне нужны мои деньги. У меня вчера был положительный баланс был, а не отрицательно. Я сегодня проснулся и опоздал на работу из-за вас. Угу. Смотрите, вы вчера уже звонили к нам. Я знаю. Вы решили потом... мою проблему. Но вы ее решали почему-то неправильно. Сначала я позвонил, сказал, отключите мне 20 числа э, везде как дома, потому что я в домашний регион приеду. Мне ее нужно было отключить сегодня 20 числа 05 месяца 13 часов по Москве я попросил. А мне ее 19 часов. Не задевайте. Конечно, составляйте. И деньги мне возвращайте по-быстрому. Я вот сейчас сижу дома и не могу ничего сделать. Мне нужно на работу уехать. с минут на линии, хорошо? Хорошо. Спасибо за ожидание, но здесь уже заявка по этому вопросу составлена. Именно по 544 рубля составлена заявка или что? Или вы хотите сказать, пускай ну, мне понятно. 90 рублей вернут, которые у меня забрали вчера, которые я в минус ушел, потом я опять в долг взял. И сейчас вы хотите сказать, что вы на вот эту вот, на 544 рубля не хотите мне заявку составлять, а чтоб мне 90 вернули, а вы Потому вот что это... повторно заявку я не смогу составить. составить, вы сможете что... что... хоть штук 10 составить. Или хотите сказать, что я... Это еще 50... раз говорю. Но? Заявка по этому вопросу уже составлена о том, что чтобы денежные средства списались. Какие специальные средства? Вы сейчас оставили ее? Или какой-то другой оператор? Здесь вчера вечером, в 10 полдесятого вечера, вчера составлял заявка. И сколько у меня там нужно вернуть было денежных средств? Здесь не написано нужно, Просто написано, что нужно будет возврат сделать денежных средств за все. На все. Здесь не написано я, я, я понял. За этот период. За этот период, за вчерашний. Ну никак не за сегодня. Да. Вчера я мог выйти еще в интернет. Так у вас вчера абонентская плата списалась. У вас вчера деньги все списались. У вас сегодня абонентская плата по услуге списалась. Она не может быть Если вы... Я говорю, корректное сегодня списание абонентской Какое платы. А вчера именно списание. по мегабайту. человек, вы о чем говорите? Я вчера перепис... Я еще раз говорю, здесь заявка составлена. Я говорю, составляйте новую, на вас 544 рублей моих. Составляйте, вы сейчас под запись Я понимаю, я вы, вы под запись сейчас разговариваете, и, все опера... и ваши операторы тоже разговаривали. Хорошо. Вы составляете заявку, не надо говорить, что вы не можете, я еще раз не можете составить заявку, я сейчас ей звоню так же само под эту запись. Другому оператору он мне ее составит. И вы будете разговаривать по-другому со своим начальством. Я говорю, вы со мной не шутите. Составляйте заявку. Я еще раз говорю, здесь заявка составлена. Я сказал, составьте новую, на возврат 544 рублей. Именно вот эта вот проблема у меня возникла, и вы ее должны решить через заявку. Я еще раз говорю, заявка составлена по вчерашнему вопрос. Сегодня корректно. Мне вчерашний вопрос не интересен. Меня интересует новая проблема, которая у вас возникает через день. У вас списалась абонентская плата за услугу. Вы И считаете, это корректно. Это, это корректно? Я еще раз говорю, сегодня было списание корректно. Это очень поводу, корректно. заявка составлена. Ладно, хорошо. Теперь смотрите. Заходите и смотрите, когда я вчера обновил интернет. Сколько у меня вчера было списано? По Москве, примерно с 12 часов до 16 часов по Москве. Сколько денежных средств было списано? И за что? Смотрите. Да, конечно. Сейчас информация загружается. Я в ожидании. У вас? У вас вчера, вы баланс пополнили? Насколько? Деньги на счету у вас не было вчера абонентской платы на 580 рублей. На 580, да? Ладно, да. теперь смотрим. 580 рублей, ладно, конечно, конечно. Сейчас у меня минус 544 рубля. Вы хотите сказать, на 1224 рубля у меня прошла плата? Куда деньги мои остальные делись? Вы два раза... Я хотите? еще раз говорю, я же сказал, по вчерашним вопросу заявка составлена. Причем тут вчерашний вопрос? Вчера вы сами понимаете. Так вам сегодня абонентская плата начислилась. Вам абонентская плата сегодня начисляется. И заявка составлена. Поэтому этому нужно Она у меня сегодня составляется. Если б я вчера я позвонил, вчера Если б я вчера а позвонил, корректное начисление. Вы меня можете послушать? Если б я вчера позвонил я по слушалась. этому поводу, По этому интернету. Я не такой дурак, и я знаю, что я говорю. Я не зря сказал, обновите мне интернет. Обновляют, когда интернет? Это полностью функция. Переподключается интернет. А не остается, допустим, один день. Допустим, у меня 19 числа произойдет списание абонентской платы, а я буду, блядь, 30 гигов за 500 рублей покупать, и вы у меня на завтра эти гиги хуяк? Спрятали. Осталось даже у меня, допустим, двадцать бегов, а вы, а они у меня сгорели. И теперь я буду как лох, что ли, опять пятьсот рублей платить? Нет, поэтому я и позвонил, и попросил переподключить услугу. Мне ее переподключили. А сегодня каким-то образом у меня еще денежки списали. И при том, при всем не 500, при том... У вас корпоративная сим-карта, у вас деньги на следующий день списывается, абонентская плата. Что? Вам пакет сразу начислился. Я говорю, у вас сим-карта корпоративная, вы можете детализацию заказать, и вы увидите, что у вас деньги на следующий день. Списываются. У вас не, не в этот день списываются деньги. Ой, средства. не в этот вас день, вас да? А куда денежные? тогда я вчера? Ну-ка историю мне расскажите вчерашних моих денежных средств. Куда мои 580 рублей? Я же сказал, вот здесь по мегабайтной тарификации. По этому вопросу заявка вчера была составлена, чтобы сделать перерасчет на эти денежные средства. Короче, это бред. Вы, короче, вы лохотрончики. Я вам постоянно это говорю. Mm -hmm. Вот я что не позвоню, вот через раз. Хорошо. Да? да я да. вам информацию предоставил. Вы можете даже название Тогда канала вам сказать, название канала, где вы будете смотреть. И через вот минутку я перезвоню Хорошо. другому оператору, и он сейчас будет разбираться по-другому, не так, как вы. Хорошо. Вы будете наблюдать за этим делом? Нет. Не будете? Хорошо, сейчас я прям Нет. перезваниваю, не прекращаю запись. До свидания. До свидания. Компания «Мегафон» приветствует вас. <звы> Компания «Мегафон», Татьяна, здравствуйте, слушаю здравствуйте, вас. девушка, мне нужен сибирский филиал корпоративного оператора. Мобильная связь, правильно понимаю? Правильно. Потому что сейчас попали в отдел фиксированный. Оставайтесь, пожалуйста, на линии на мобильную связь, переключаю вас. Хорошо. До соединения со специалистом, оставайтесь на линии. Чем могу помочь вам. Здравствуйте, девушка. Я надеюсь, вы корпоративный оператор Сибирского филиала. Да, все верно. А ваш номер можно лично сказать рабочий? Двадцать один пятьдесят девять. спасибо, девушка. Вот теперь у меня возникла такая ситуация. Я вам сегодня звоню уже третий раз. Получается, оператору вчера я звонил семь раз. Как бы у меня возникло вчера три проблемы. Сегодня вот уже не успел проснуться. Даже возникла еще одна новая, конечно, проблема. И она нерешимая. Вот смотрите. Вчера я позвонил, не буду говорить какое время, это уже как бы лишнее. Попросил отключить 20 числа, вот именно сегодня, в 13 часов по Москве, чтобы у меня отключили услугу везде как дома, ладно. Хорошо, жду, жду. Короче, положил я себе 580 рублей на сим-карту, короче. Позвонил оператором, мне, мне пере, ну, попросил переподключить услугу интернет, вот это вот какая там есть сейчас, L, 30 гигов мне дается за 550 рублей. Короче... Потом через несколько часов я смотрю, у меня сим-карта в минус ушла. На одну копейку. Ушла сим-карта. Я звоню почему. У вас отключили везде как дома. Я говорю, как так вообще возможно? Ну ладно, все, туда-сюда. Короче, мне вернули эту услугу везде как дома. Денежные средства мне там. Я в долг, по-моему, взял, закинул. Подключили, все, ладно. Интернет у меня есть, там 29 гигов как надо. Ладно. Потом, короче, вечером происходит такая ситуация через некоторое время у меня уже минус 16 рублей я звоню как так она говорит у вас подключена две услуги везде как дома подключена сегодня подключилась как бы э, была подключена короче А, вот мы сейчас говорит подключили 19 -го числа раз они вот отключили были сейчас заново ее подключили и за 20 06 подключили вам а или за 6 06 что такое она сказала ну короче за июнь еще за 20 -е. и у меня списалось два раза Получается, у меня было там 16 рублей, по-моему, на балансе, положительный баланс. Стало минус 16. Ладно. Они разобрались с этой, короче, хернёй. Потом, короче, составили заявку. Я денежные средства взял опять в долг. Короче, все нормально стало. Сегодня утром встаю, у меня минус 544 рубля. С услугой везде, как дома. С безлимитным интернетом. Вообще, чё за бред? Сейчас мне молодой человек сказал, что у меня прошло корректное списание э, за интернет. Абонентская плата. С учетом того, что я вчера позвонил и попросил переподключить мне интернет за 550 рублей. А переподключить интернет, это значит то, что он начинает действовать с момента переподключения, а не с того момента, когда я его месяц назад подключил. И это не значит, что у меня через полсуток пишут заново деньги. И в итоге у меня получается 540, 584 рубля куда-то за сутки, меньше даже, чем за сутки делать. И я еще остается виноват. Остался виноват в том, что у меня еще как будто бы корректно эти денежные средства стало. Сегодня я опоздал на работу из-за того, что у меня не было интернета, и я не смог набрать Яндекс такси. Вот я прошу вас разобраться и как можно быстрее вернуть мои денежные средства, желательно в течение часа, потому что я не уеду на работу. Сроки рассмотрения обращений всегда идут от одного до семи дней. Девушка, вы сейчас именно можете дамы составить дамы заявку дамы. на 544 рубля? Молодой человек сказал, что не может, потому что вчера была составлена заявка, но не поэтому. Вы обязаны составлять любую заявку, и именно... Я вам вот прислушала, мне дайте, пожалуйста, так же, так Я, вам хочу... Я вам объясню еще в течение полминутки. Я хочу, чтобы вы конкретно отдельно составили новую заявочку по именно вот этим 544 рублям, а не по вчерашней проблеме. Потому что Я эта проблема раз. более серьезнее, чем вчерашняя. Не 16 Я рублей. Хорошо. I'm like... составлено, то есть на вторую, на такую же тематику не составить, то есть там подробно вся информация у вас описана, на данный момент. Но на вчерашний день, я знаю у вас мегафоновские специалисты, они не очень-то это, умом-то блещут, я понимаю, это я уже понимаю по операторам, судя потому, что я уже получается 9 раз звоню, кого 9, десятый раз, и как бы вот я, я прошу вас составить новую заявку, понимаете? Заявка по данной тематике составлена, По какой все... именно? О том, что у меня два раза подключилась услуга везде как дома? Вчерашняя. А по сегодня... По поводу Ну да, вчера. Они этого не заметят, я вам говорю, девушка. Я могу с вами поспорить. Не нужно будет со мной спорить, но у вас заявка уже передана. Нужно будет дождаться решения специалиста. Девушка, а вы понимаете, что я сейчас в минусе и я не могу ни с кем связаться? Понимаете, у меня это, последний... у меня это последние инструкцию. денежные средства были. Вы меня можете напрямую сейчас с менеджером связать, вашим главным? Нет, это невозможно будет. Ну как невозможно? Они не общаются с оппонентами. Ну как не общаются? Если мне вчера сказали, что могу с ним пообщаться, если б... вот даже заявочку составили, как это он? Позвонит? Ну заявку им, да? передано, ожидайте, пожалуйста, решение. Ну, а лично я Здесь не могу, да? А у вас, он, у вас он в офисе далеко там сидит? Эта информация не относится к услугам компании Мегафон. Я имею в виду, вы напрямую к ним можете сами сходить и поговорить с ним по этому поводу? Нет, это невозможно. Невозможно, да? Невозможно. То бишь, мне можно забыть про мои денежные средства, да, в течение Нужно недели. Нужно будет ожидать решения заявки сроки рассмотрения и... от 1 до 7 а дней. А вы, девушка, скажите, пожалуйста, за последние сутки, вот, даже меньше, за полсуток вот... За последние 12 часов сколько у меня денежных средств было списано? И за что? 550 у вас было списано за переподключение интернет-опциям? Вчера. Угу. За переподключение, заметьте, девушка, за переподключение. Ну, за трафик. Да. То есть здесь трафик у вас дома. Ну, и тем более это услуга. услуга. переподключается, да. А трафик не обновляется просто так. Он обна... он добавляется на 5 гигов, Понимаете? А Нет, ты... у вас не на 5. Девушка, Вы... я знаю. Будут. Я говорю, за 230 рублей он обновляется, а когда переподключается интернет, тем более уже за 550 рублей, это соответственно обозначает, что у меня услуга переподключается заново и начинает действовать с того числа, на которое число она была переподключена, а не с того момента, когда я впервые подключил. Правильно? Я не буду с вами бориться. Вы не оператор, девушка, или что? Как это спорить? Вы мне скажите, я у вас спрашиваю. Ну, ваше утверждение я не да? буду опровергать. Это не, есть, не утверждение, вашему... это вопрос. Я правильно все понимаю? По вашему вопросу. Девушка. Была передана заявка. Девушка, вот Нужно сейчас я правильно все понимаю, решение. все, что я вам сказал, я правильно понимаю по поводу переподключения? Услуга становится у меня обновленной и начинает действовать с того числа, когда она переподключена, правильно? Да. Вот Писывает именно абонентская плата вот, и вот, переподключенная, да, так, обновленный интернет, все, теперь вот сегодняшние 544 рубля в минусы, за что у меня ушло? У вас абонентская 550 рублей за тарифную опцию были списаны. Ну как может она за тарифную опцию быть списана, девушка, вот сами вот, вам ну, не слышно? Если переподключали, то это корректное списание. Какое корректное списание, вы о чем говорите? Вы вообще Я не, не должны меня были в минус загнать, это вообще бред полный. Меня никогда в минус не загоняли на столько денег. Если в денег не хватает, у меня интернет вообще автоматически отключается, останавливаются все действия, и ни в коем случае вы меня в минус не загоняете. Я сейчас просто могу плюнуть и выкинуть вашу сим-карту, и послать вас всех. И с этими аудиозаписями вы будете сами виноваты, блять. Я вас вот всех записываю, и всегда буду записывать. И постоянно. Я, я говорю, я постоянно вам звоню, и у вас одни косяки у мегафона. Еще какие-то вопросы у вас будут. На данный момент информация вся в техническую службу передана. Нужно будет дождаться решения... Девушка, сделайте пометочку в кратчайшие сроки, чтобы мне это сделали. Информация передана, что необходимо в ближайшее время решить ситуацию. Ну хорошо, вы потом сюда а, еще девушку послушайте. Я думаю, что вы самый умный оператор окажетесь из тех тех, с кем я разговаривал. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего, до свидания. Да. Да. Ебаные мутанты, блядь. Дебилы, блядь. Джей, что случилось? Час назад он поднялся с приятелем в воздух и... ...в самолёты Где именно? В шести десяти милях отсюда, возле лазарета. Какая ирония судьбой. Прости. Забудь. Джерри, подожди нас. Мы сейчас приедем. Снова самолет? Да. Едем. Куда? В Назарет. Вот, ребятки, аресу, извинения чака. со стороны мегафона, блять. Конечно же, Чака, но боюсь, все далеко не так просто. А в чем же дело? Самолет Чак рухнул через 40 минут полета, так же, как Рейс, 2485. Сорок минут. Что это значит? Библейская символика. Ну Мой ковчег 40 дней потопа. Число означающее.